Многие клиенты к нам обращаются, у которых нет основного то есть, дохода. То есть у них нету два НДФЛ и у них правило серый доход. А здесь что нужно? Обязательно, я так думаю, что у многих клиентов есть трудовые книжки, они уже дома трудовая книжка. Без трудовой книжки вам не дает. Если книжки нет, покупают новую книжку, которая которую в магазине спрашивают, покупают договариваете что-то там с компанией, с своими друзьями, кто собственник бизнеса, делает а, запись, делает запись. Если новая, можно сделать запись, но не менее года. Не забываем не менее года, а, что трудится не менее года. И также, если, допустим, трудовая уже есть, то обязательно на копию-то запись. На копии, и копии заверяет еще раз. А, это по поводу трудовой книжки. Также если человеку 40 или пятьдесят лет, и он покупает новую книжку и делает одну запись один год, непонятно, что это не то. Поэтому здесь, конечно, надо звонить в дополнительный центр и индивидуально разговаривать с Екатериной. Она занимается этим вопросом. А здесь какая такая ситуация. Ну и справка по форме банка. По форме банка. Здесь, как правило, мы подсказываем своим клиентам, чтобы они договаривались, кто. И сможет сделать эту запись и подтвердить по телефону. Это обязательно должна быть белая фирма, должен быть собственник в курсе. Можно предложить как вариант клиента устроиться на работу. Два-три месяца он и, в принципе уже некоторые банки даже с месяца можно подавать заявку. А в основном, конечно, банки рассматривают 6 месяцев. Это Сбербанк и многие другие. Но есть, повторить, банки, которые довольно короткий смогут значит размотывают,